начинаем с ОПК, двигаемся мы на юг, далее на АЗС Пока мы сели, но скоро будет гостинка, где нас настигнет толпа План номер один, все сзади сверху окна Далее ГПТО Ой, простите, техникум, созданный для ЛПК Так же, как лесной институт Фабрик и союз, бизнес-инкубатор тут Где живет газета Эжвей, релторствует труд Выезжаем на шоссе, называемый Ухтинским Остановка на рогах, пропитана шампанцем второй микрорайон, третий, третий А Скоро будет здесь крутой каток, но ну, а пока Емваль-1, Емваль-2 Снова ты, а вот и те кусты Где с сидят менты Старый дряхлый мост Зато покрашенный перила, уголов на нижний черт кирпич теперь не даст водителям ленивым Не ждать светофора, погнать за остановкой Плевать на этот знак водимом с теткой Особенно ночью, особенно под водкой На новой тачке, особенно типам сбородка бородкой Поворот на верхничок, я помню, женщины кричали Но не всегда часто молчали, особенно, когда зимой окна замерзали Хотелось здесь на 12 уехал до тюряги В следующую остановку практически пролетом до доручастка участка мы, как самолетом, Подскакиваем на лежачем, двигаемся к Макси О, сколько людей на выход входит, больше, господи, спасибо. Завод орбита, телецентр, взромово Поворот очкового аптека, как стихотворение, стихотворении блока Без расходность маршрута до четвертой бани Всего одна минута, призма от лица, много машин от Школ, с ИГУ, где Питерин себя нашел Едем по кольцу к театру Это беды, институт, далее детский мир Обычно все выходят тут Драмтеатр Савина, пионерский дворец Площадь Дяди Габова, ну и на этом хан... Нет, простите, вру, это улица свободы Центр занятости, храм, аннушка, кафе для ищущих работу Водитель давит по газаму Внезапно мы в Париже Улица и Энгельса Каждая улица города, остаток союза максисты, большевисты, выпуск ленинского вуза Гимназия уже ты был закончен труд Это для коммуны 3, 18 маршрут